Сегодня мы собрались в Абруйске, а где же нам еще собираться? как в Абруйске сегодня, чтобы сделать двухуровневый натяжной потолок с внутренними прямыми углами 90 градусов, если кто не знает, что такое прямой угол. У нас уже есть ролик на данную тему, но сегодня мы будем делать эти самые углы абсолютно без каких-либо линз. И поможет нам в этом специализированный набор от Shadow Design, который называется anti Привет, Иван! Огромное спасибо за быструю оперативную доставку из Москвы в Беларусь. И сразу к делу мы нашли первый косяк этого набора. Первый косяк этого набора в том, что банка не стоит. Ладно, на самом деле это все шутки. Ну, по крайней мере, не наклей, надо просто перевернуть, чтобы представить что Значит, вот такой набор, что мы имеем в этом наборе. Открываем. У нас еще девственник был. Значит, внутри у нас находится колбочка с праймером, как его называют. Совсем недавно я услышал. Первый раз это слово. Вот, но я так полагаю, что это бесжиривается. Абсолютно верно. Дима кивает, что да. Значит, пока вскрывать его не будем. Вот такая полочка И вот такой набор полосочек двухстороннего скотча. Какого-то супер-пупер крутого, видимо. Так, нам сейчас вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять штук. По логике вещей должно хватить на 10 углов, но нам сказали, что у других хватает набора на углов 7, так как недостаточно проверки. В прошлом ролике мы опустили момент по поводу зарезки профиля. Некоторые там, товарищи писали по поводу того, что запилить болгаркой это что-то из раздела волшебного. На самом деле это все абсолютно реально. То есть, если у вас нет торцевой пилы, то вам понадобится карандаш-угольник, левая рука вот такая и болгарка. Включаем в нужном расстоянии линию. То есть, с торцевой стороны помечаем вниз. Линию учаем сзади, чтобы задняя линия сошлась с двумя вот этими точками. А теперь более подробно посмотрим на то, как же работает комплект антилинзы. Для начала нам нужно взять наши полосочки скотча и заготовить их под наши углы. То есть каким образом? Нам нужно придать им геометрическую форму угла, чтобы скотч очень легко вклеился в самый-самый угол. Что для этого потребуется? Для этого потребуется шпатель, либо круглый, либо ровный, как на данном примере показано. Кладем наш полосочку скотча и продавливаем ее вдоль посередине хорошенько, и изгибаем под 90 градусов. Получаем угол, делаем это ровно столько раз, сколько имеем прямых углов, после чего мы поднимаемся к нашему первому углу, достаем нашу баночку с праймером, открываем ее, слегка мочим тряпку и хорошенько промазываем угол. Главное делать именно так, мочить совсем чуть-чуть, а мазать очень хорошо, потому что праймер имеет свойство очень быстро заканчиваться. После того, как мы хорошенько промазали наш угол, мы очень хорошо и плотно закрываем нашу баночку с праймером, так как он еще имеет свойство выветриваться очень быстро. После берем наш э, скотч, заготовленный под угол, и очень хорошо его вклеиваем. Вклеиваем, подрезаем, смотрим, чтобы он нигде не выступал, лежал красиво и аккуратно. После того, как скотч наклеен в угол, мы снимаем с него лицевую защитную пленочку. вновь нашу баночку с праймером, открываем ее, вновь мочим нашу тряпку и на этот раз промазываем хорошенько полотно, дабы оно после приклеилось очень четко к нашему скотчу. После чего переступаем непосредственно к натяжке полотна. По этому поводу скажу только одно. Следите за тем, чтобы полотно раньше времени не вклеилось в угол. Потому что отклеить его будет очень проблематично. В общем, натягиваем угол, разгоняем максимально все складки, линзу делаем минимальной, ну вы сами знаете, как это все сделать. И после того, как вы это сделали, вы берете тот же самый шпатель, которым продавливали скотч, либо Скругленный, либо прямой. Главное, чтобы он был обязательно не острый. И вкатываете полотно в самый угол, в наш скотч. Делайте это очень-очень максимально, я бы сказал, аккуратно. И делайте это на протяжении 5-10 минут, а то и больше. Чем вот больше вы будете вкатывать полотно в угол, тем круче он у вас получится. И шансы на то, что он впоследствии отклеится, уменьшатся. Комплект работает отлично, на наш взгляд. Эффект годный. То есть то, чего хотели добиться, того и добились. Улы теперь получаются в 90 градусов, абсолютно вообще без каких-либо линз, каких-либо складок. Что бы еще хотелось сказать, если у вас... Руки из задницы растут, то не беритесь вообще за такой комплект и начинайте с ним работать. Потому что если у вас что-то не получится при работе с данным комплектом, то это сугубо лично, как бы, ну, все от вас зависит. То есть комплект реально работает, и ну, говорить о том, что он там какое-то говно или еще что-то, ну, немножко неправильно, мне кажется. Собственно, вот. Если у вас есть много-много терпения, много опыта и профессионализма в натяжных потолках, то вы смело можете взять такой набор. Я думаю, что у вас все получится. уже на новом объекте, в новых кепках, которые уже, кстати, не новые. начинаем мы этот ролик снимать где-то в районе полугода назад и решили вот сегодня его немножечко доснять. Вот такие замечательные у нас получились углы 90 градусов с антилинзой, абсолютно идеальные углы получились. Спасибо Shadow Food конкретно Ивану Журавлеву, который предоставил нам этот супер наборчик. Он реально работает, работает очень круто, если вот и все. Там ниже в описании переходите обязательно в наш инстаграм. Подписывайтесь, если еще не подписались на нас. И следите за нашими интересными работами. Периодически там подскакивают ну, очень памппические работы, которые нам самим прям, ах, как нравится. А значит, понравится и вам. Все. Всем пока. Встретимся с вами на этом объекте в следующем ролике. А полотно, короче, отвисло, потому что вытяжку кто-то не своевременно поставил. Точнее, не поставил ее вовсе. Вот. Мы думали, что ее здесь не должно. Мы натянули потолок, потом пацаны говорят, а тут будет вылетяшка, да, но у нас все продумано, мы можем частично демонтировать полотно, потом монтировать его назад, и так много-много раз, да, да еще раз.